Всем привет! С вами Зайцев Алексей, дорогие наспешники. Сегодня хочу поговорить с вами немножко о вредных советах, потому что концентрация вредности – это то, что не дает мне спать. Итак, обязательно говорите с людьми в скромном ключе. Никогда не говорите о деньгах. Если вы говорите о продукте, и у вас есть человек, который, знаете, вот такой... Вот у него проблема по здоровью, но у него нет денег. Не надо с ним говорить о том, что он может себе позволить этот продукт купить. Просто дайте ему его в кредит. Потому что он же потом в НСП заработает и когда-нибудь вам отдаст. Это же очень легко. Все люди порядочные и честные. и Им надо верить. И как только человек рассказал про свою проблему и ее решил, он сразу же вам отдаст деньги.